Всем привет дорогие друзья из прекрасной солнечной, самое главное, летней и очень вкусной Алани. Сегодня мы находимся на Пятничном рынке, все из вас знают Пятничный рынок. И сегодня мы пришли в магазин к Сулейману, который называется Султан Сулейман Сувенир. Сувениры Султана Сулеймана, где вы можете приобрести не просто... Классные яркие сувениры из Турции, но очень вкусный лукум, чай, кофе, ну и, конечно же, специи на развес. Самое главное, где находится этот магазин? Магазин находится в самом центре Алании. Если вы приезжаете на пятничный рынок, на автобусную остановку, то спускаетесь вниз, вниз вот по этой вот лестнице. А если вы приезжаете в самый центр Алании, на бульвар Ататюрка, то прям по прямой можете попасть в этот магазин. Найти магазин очень просто, пожалуйста, не забывайте о том, что все контакты этого магазина находятся в описании к этому видео, также есть карта, и когда вы находитесь, например, в отеле, вы можете открыть карту Google, приехать в центр и прям по карте пройти до магазина. Сделать это очень просто, также в описании есть контакты Сулеймана и его WhatsApp, он прекрасно говорит на русском, и не забывайте о том, что в Инстаграме вы можете посмотреть все товары этого магазина и заказать их по почте в любую точку мира. Добрый пожаловать, меня зовут Сулейман, Султан Сулейман. У меня в нашем магазине, который называется, тоже Султан Сулейман и Сувениры. У нас очень много, огромного выбор, сладости, раха-блоку, чаи, кофе и всякие разные... Косметики, всякие разные, браслетики, открощения. Все-все есть. Приходите в нашу магазине, буду очень рада вас видеть. И каждым клиенты мы будем отдавать подарки, как в прошлый раз. Будем каждым клиентами которые этого видео мы заходят, и кофе, и магнит подарим. У нас очень большой выбор от глаза. Брелок, браслетики, натуральные каменные браслетики. И очень большой выбор, который и в всяком размере тарелочки, блюдечки маленькие которые 5 сантиметров до 40 сантиметров они все ручные работают, все красивее и также есть есть тарелочки из настенне вещи можно поставить можно настенне вещи тарелочки начинаются от 5 долларов 5 долларов 10 долларов 8 долларов даже есть по 3 доллара тоже все большой выбор и ответит цены и размеры и Работы. Друзья, как вы видите, в этом магазине представлена огромная, можно даже сказать, коллекция керамики, ручной работы. Ну и, конечно же, огромное количество сувенирных тарелок. Многие коллекционируют такие тарелки, поэтому, приезжая в Аланию, не забывайте о том, чтобы приобрести вот такой вот красивый сувенир, который можно повесить и на стену, и, конечно же, поставить на подставке. Классное воспоминание для вас об Алании. Ну и самое классное, что здесь есть, это вот такие вот большие блюда, в которых вы, например, ну, показываю вам этот цвет, потому что мне он очень нравится. Посмотрите, какая тончайшая-тончайшая работа. Можно э, использовать для салатов, можно для украшения дома. Ну и, конечно же, для, например, хранения фруктов. Поэтому обратите внимание вот на такие вот красивые вещи. Если, например, у вас в доме минималистический интерьер, они очень красиво будут смотреться у вас дома. И стальной тоже есть. Пандора есть, которая много света. Они не темнеются, свет не меняется. Они гарантии даже мы даем. Они стоят вообще 5 долларов. Есть вот такой, который регулируется. Тот же зеркал, чистый туристский товар. Видишь, вот так, который регулируется. Он начинается 3 доллара. Здесь, которые у нас очень много выбора. масляные духи, чистые туристские масляные духи. Они тоже прямо, которые один раз мазаешь, целые сутки пахнет. Мужской и женской всякие вкусы есть больше чем 150 разных ароматов кусовец есть красивые которые ручную работу и есть не разные работы нарды Прямо Ореховое дерево. дерево вот это, это белые которые перламутовые камень, ему идет еще сумочкой набора. набора и ореховое дерево фишки кубики все вместе нарды начинается от 30 долларов уже также разные модели есть. Рисунком, из рисунком, вот, старение туристские фотографии. Да. Доска шахматы тоже парламотовые камни Два года гарантии. Есть именно фирмы Универсальные и, и шахматы латуновая фигура. Можем менять фигуры. Есть полистер. Есть которые каменные фигуры, есть стеклянные фигуры, есть которые деревянные фигуры. Это есть очень большой вообще выбор косметики. Крем для рук, крем для тела, шампунь, бальзам для волосы, гель для душа и всех разные натуральные масла. Примерно кокосовое масло, 100% натуральное. Не духовные, именно натуральные чистые масла. И также аукадо, органовое, розовое масло, гранатовое масло. И скраб для тела, масло для волосы скраб который гранатовый оливковый прямо сольный который именно соль который видите прямо mm -hmm. соль видите которая, они стоят 3 доллара аливеро гел прямо 99 процент очень хороший лечебный И есть крем для лицов и дехолт и фирма который Харемс, прямо очень крутой из турсия много разных моделей есть тоже вкусы, оливковые примерно, увлажняющие, веры есть, которые свежестые, маска, примерно маска с жемчугой. Также есть мыло, которые очень много, 120 разных вкусов есть мыло, они прямо волшебные, не увлажняющие, которые когда моешь мылом, обычно мыло сохнется, кожей, вот это не будет сохнуть, прям 100% натурально тоже также есть кто любит примерно пахнет было вкусный, это именно парфюмер львина духи мыло, не такой красивый подарочные пакеты прямо пахнет прям кристалл верстально. и также есть 40 разные кусок мочалочки <клышлен> для хамана который на 100 процент шелковый и себе тоже много разных есть, черные, зеленые, синие, фиолетовые. У нас стоит, которые хорошие 2 доллара, есть которые дешевле. Чуть-чуть тоненькие получается Они это получаются по доллару. И тоже даже 2 один 1 доллар тоже есть. Очень вкусные, которые все завтраки, которые кушаем оливки который черный, который ручные работы. зеленый Это который есть. Зеленый из персиками, прям острый перец. Натуральный мед, еще разные орехи. с фишчачка, миндаль, грязь, орехи. Они прямо очень лечебные. И натуральный мед тоже есть. И всякие вкус ларенья. Диски розы, гранаты, инжири, ребята, все, все разные. И соус гранатовый есть чистый, это именно местные Алания растут гранаты. 100% натурально и густой Это большой килограммовый, который стоит 3 доллара Есть полкилограммовый тоже Это получается полтора доллара, доллара Играется есть масло, которое кристалл Прям брендовые масла, Хорошие они Первые холодные, вот же, можно салаты, без салаты Бискис татаны получается Рожковое дерево срок от кашля, который, когда сильнее болеешь, от кашля есть, очень быстрее лечится. И очень большой, огромный выбор кальяна. Вообще, кто хотите кальян, начиная с 50 долларов, от да, 200 долларов есть у меня кальяна выбор. Примерно кальяна от 200, от что от материала. Есть, который обычный материал, есть не ржевик, есть, который стальной тоже. И также много дизайнов разные. И также есть которые много форм разных, которые примерно череп, примерно драгоном, и даже маленькие есть, для карман, даже есть полтора метра лината. Всех разные. И также есть и табак для кальянов. Много разные фирм. Таня есть, адалия есть, эльфахили есть, которые. Таксайд есть, червет есть. И также много всяких и вкусов есть. Есть всякие, которые мелочь, маленькие сувениры, тоже магнитики. Также есть татует Ониксы, лягушки, фигуры всякие разные. Татветки имени мусульманской. Молитвы, которые написаны. Это именно чисто Стамбула ручную работу. Тут молитвы написана. Полная молитвия. Молитва для счастья, молитва для здоровья. Молитвия от глаза блокнотики, Кожаная натуральные кожа, не искусственная Прямо натуральная кожа, ручной работы Вот открываем, видите, три бумажка не простой Бамбуковые листики. Они себя не удаляются Долгое время сохраняют что-то писать Как папиросы Стали не Они вот в этой, которую размерим, они, это 7 долларов Одна вот это такое Она так стоит за 3-4 доллара Размер, разные Вот у нас большой выбор тоже турки, именно для кофе варить. Это, который именно из Гази-Антепи, называется город Чикановы, ручную работу. Если подругаешь, вот так чувствуешь прямо ручную работу. И также есть Лафуновы, тоже ручную работу, тоже красивый. Еще много чая вообще вкуса. Черный чай, яблочный чай, гранатовый чай, чай гранаты, розы, чай розовый примерно, чай атомный, чай релаксный, когда спокойны, когда нервить встречи, когда не может спать, примерно, очень вкусно, и быстрее вообще помогает. Есть листики гранаты, прямо листовой гранаты. Они чуть-чуть кисненькие, -чуть как гранатовый сок получается. Самые вкусные, которые как вкус хорошая фирма чайку и альтен баш. И также есть желтый пачек, классический. Вот это очень вкусно, это называется золотой листики, который когда чай растет, первые листы получаются. И вообще очень вкусные. Не крепкие, ну не крепкие. Ну и конечно же, помимо разных сувениров здесь продаются... Специи, всякие разные специи для рыбы, овощей, курицы, мяса. Ну и, конечно же, большое количество чаев. Я очень-очень люблю, например, вот такой вот яблочный чай. Ну и, конечно же, чай, например, зеленого яблока, вот такой вот растворимый. Или красное яблоко. Кстати, летом это очень классный такой холодный холодный напиток. Ну и не забывайте о том, что здесь можно приобрести большое количество натуральных чаев, э, так называемых зимних чаев, которые э, и э, сохраняют и витамины и, ну, на самом деле просто очень вкусные. Есть тоже также кофе, которые все разные. Которые популярная марка, которую Есть еще у нас именно только у нас есть и топлор. Это разное, знаете как? Вот это просто автоматические машины, жареные электрическими. Вот это именно жареные деревесными уголями, как старинные получается. Турецкий кофе раз в время. Кто, Кому нет времени или кому не это а турка, так быстрее. Еще это редко бывает, только у нас очень много выбора, которые. И кофе из читачков вкусы. Может быть, мало ли люди слушала, Прямо очень вкусный. Она без кофейни. Кто не любит кофе пить, который кого есть давление, можно даже пить день 2 три с ручками. Кофе ментолома. Кто любит свежести прямо. И также есть кто хочет очень сильный, обожает граната, гранат и кофе. Два на одном получается. Если говорить о кофе, то я, например, пью вот такой вот кофе. Люблю абсолютно с разными вкусами. Например, смотрите, есть с шоколадом с мятой и один из самых необычных вкусов это с апельсином поэтому когда вы приезжаете помимо вот таких вот традиционных э -э традиционного турецкого кофе без каких-либо вкусов обязательно обратите внимание вот вот на такие они тоже очень очень вкусные ну и конечно же не забывайте о том чтобы приобрести к чаю или кофе вот такие вот красивые чашки Э, стаканчики посмотрите вот представьте вы сидите дома и пьете кофе из таких вот красивых традиционных э, кружечек которые тоже много разных чаев именно весовой специально примерно ту кто из себя чувствует чуть-чуть плохо энергически которые пул по есть которые именно для любви есть, которые чистые листики гранаты. Специаль микс, который султан чай. 12 разных чай примещено. Специаль. И крупные листики зеленый чай. Чай для худения. Чай, зимний чай. Чай отдавления, Чай релакс. Который как раз делал спахаевший. И тоже также есть, который очень вкусный, лечебный, молотый чай, укалиптус то с имбиры 12 разная трава примещена особенно когда горле болит, когда гриппит. Вообще прямо лечит очень быстрее. Приправа, которая именно специальный микс для мяса, для барбекю, для курицы, для суп, для рыба, для плова, для салата, для пиза, или для картошки. Это ручная работа, экстра, острый, чили, паприка. Самое главное и самое вкусное, друзья, здесь это лукум. Лукум более 40 видов, и вы можете приобрести на развес совершенно разные виды. Если вы любите более такой традиционный лукум или лукум, например, с различными вкусами, приходите, пробуйте. И, конечно же, покупайте, потому что это очень-очень вкусно. Обязательно в комментариях напишите, какой лукум вы любите больше всего. Я люблю гранатовый лукум или лукум, например, с, со вкусом лимона. И у нас еще также есть весовой рахат лукум. Это чистая овощная работа, И не сахар без красителей, без красителей, овощная работы. И вот примерно есть малиновый, барбарис, гранатовый, чоколадный. Из финдук молочный, сверху который и турецкое печенье есть, это дыновый. кожи молоко из миндали, миндалей, и корица, и халва, ежевика, арбузовый, банановый, гранатовое вино, клубника. 45 разных вкусов есть. И они все без сахара. мини фишташка с елой орехой, сверху фишташка, натурально-молочные. Только в этом году мы сами готовились. Только у нас есть рахат луком, райдвуловый курс. Вы, наверное, не слышали такой курс прямо Bull укуса. И запах Red Bull. Начинается, который килограмм 8 долларов. Они а 200 цены, что орехами без орехами еще, или э, полные орехами. Разные, поэтому начинается от 8 долларов. 8 долларов, 10 долларов, 15 долларов. Это такой сены. Пахлава. Есть фишташковые, есть, которые гризкорехамы. Они тоже домашние, ручную работу. Каждые дня, три дня готовляемся. У нас детских, как детский нет, получается. Всякие игрушки есть. Или мальчики, для девочки. Для совсем маленькие, мы да, просто мы тоже есть. И также есть маски для плавательный. Рук, матрас. Очки, сувениры, салоники все разные, маленькие, это один сантиметр до 50 сантиметров. И сала есть по отдельности, маленькие, большие, все-все разному. И бюджетели, которые, браслетики тоже есть, нитичками Очень много выборов. Натуральные, национальные, туристские лампы тоже есть, стольные примерно. Они начинаются 10 долларов. 10, 15, 20. Они от размера играются. Шарики, которые 10 сантиметров, 13 сантиметров фердини или вот 18, 20 сантиметров фердини. Также у Сулеймана есть второй магазин, который находится в Тюльклер на, непосредственно на э, рыночных рядах. Здесь рядом расположено большое количество отелей, такие как Сириус, Ланиселла. Gold Island байт Бич Поэтому, друзья, если вы отдыхаете В районе Тюрклер Или в районе Авсалар Или Конаклы Вы также можете приехать в этот магазин Либо в магазин в Аланье Где находится именно этот магазин В Тюрклер Вот вы видите, за мной есть доктор Небольшая клиника Также с этой стороны написано Фармаси И для того, чтобы попасть в магазин к Сулейману нужно пройти вдоль и далее повернуть направо. Также, если вы вдруг потеряетесь, обязательно смотрите ссылку на карту в описании и посмотрите, вот здесь также написано Султан Сулейман Сувенирс и стрелочка. И прямо около э, офиса с турами находится и магазин сувениров Сулеймана. Кстати, здесь такой же набор сувениров, как и в Алании. И, как я уже сказала, если вы хотите, можете приехать именно в этот магазин, либо в магазин в Алании. Здесь также два этажа, и можно купить самые разнообразные сувениры. Можно купить лукум, чай, кофе, керамику и детские игрушки. Друзья, вот такие вот классные магазины есть в Алане. Обязательно приходите к Сулейману в его магазин сувениров, лукума и всего самого вкусного. Покупайте э, красивые сувениры, которые э, будут не только напоминать вам о Турции, но и от ваш дом такие сувениры, например, как лампы. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и приезжайте в Аланию и в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока.